Приветствую! Семья канала Немиркин. Для тех, кто борется с психическими заболеваниями, может быть здорово, когда кто-то протягивает руку помощи, чтобы поговорить о том, что вы переживаете. Но иногда люди могут говорить очень неприятные вещи. Люди, страдающие психическими заболеваниями, часто слышат одни и те же бесполезные высказывания. В какой-то момент они могут стать раздражающими. Важно распространять информацию о психических заболеваниях и помогать тем, кто не знает, что сказать человеку, страдающему психическим заболеванием. Итак, вот список некоторых раздражающих вещей, которые не следует говорить человеку с психическим заболеванием. Хотя ваши намерения могут быть хорошими, они просто уже много раз слышали эти слова. Номер один. Ты даже не пытаешься. Пытаешься? Вы имеете в виду, что я могу попытаться не иметь психического заболевания? Я никогда не думал об этом. Каждый человек с психическим расстройством, скорее всего, в какой-то момент пытался улучшить свое психическое здоровье. Или многие из них постоянно борются с этим, даже если внешне они выглядят нормально. Предполагать, что кто-то не пытался или даже не пытается не очень-то полезно, мой друг. Номер два. Просто отвлекись от этого. Срывайся или хлопай в ладоши. Возможно, хлопание может стать новым ключом. Потому что да, вы знаете, мы уже пробовали хлопать, но это просто не работает. Номер три. Искатель внимания. «Боже, вот это, с тобой все в порядке, перестань притворяться, ты такой искатель внимания». Так вот почему они притворялись последние 20 лет. Кто-нибудь, дайте этому человеку Оскар. Номер 4. У других людей все гораздо хуже, чем у тебя. Каждый ведет свою собственную борьбу, и мы не можем представить боль каждого. У каждого свой опыт, поэтому хорошая идея будет перестать сравнивать. Потому что, хотя у кого-то может быть хуже, это не мешает боли быть менее реальной. Каждый проходит через свои трудности, мы все проходим через это. И в данный момент это может казаться одним из худших чувств, которые мы когда-либо испытаем. Поэтому то, что кто-то другой тоже переживает что-то ужасное, не делает его борьбу менее обоснованной. Номер пять. Но у тебя такая прекрасная жизнь. Мне перечислить, как знаменитости и успешные люди боролись с психическими заболеваниями. Их довольно много. Правда в том, что независимо от того, насколько богатым, успешным или счастливым выглядит человек, вы никогда не знаете, через что он проходит. Многие борющиеся люди часто надевают маску уверенности или счастья, чтобы казаться всем остальным нормальными. На самом же деле, какой бы прекрасной ни казалась вам их жизнь, вы скорее всего не узнаете, через что они проходят. Все люди разные. Я думаю, мы узнали это в детском саду, верно? В классе миссис Симон? Поэтому лучше перестать ожидать, что все ситуации будут одинаковыми. Вы можете быть благодарны за то, что у вас есть в жизни, и все равно проходить через серьезные трудности. Номер шесть. Каждый человек может быть немного угрюмым, грустным, иногда страдать ОКР. Серьезно, вы собираетесь пойти на это. Некоторые люди любят преуменьшать психические заболевания других людей, считая их пустяками. Для них это просто сильная реакция на проблему, которая есть у всех, в то время как на самом деле в их мозгу происходит химический дисбаланс. Некоторые могут сказать, что вы просто грустный или угрюмый человек и должны жить дальше, как все нормальные люди. Некоторые даже любят использовать буквальные термины для обозначения психических заболеваний, как будто в этом нет ничего страшного. Некоторые люди, переживающие психическое заболевание, часто используют юмор в качестве защитного механизма или просто потому, что они привыкли жить с расстройством. Но другие действительно не знают, в какую сферу они погружаются. «Я такой ОКР, я такой биполярный, я хотел бы быть анорексиком». Ой, даже не начинайте мне рассказывать об этом. Номер 7. Не может быть, чтобы у вас было психическое заболевание. У некоторых людей в голове есть представление о том, как выглядит психическое заболевание. И знаете что? Они могут быть правы в некоторых вещах и ошибаться в других, потому что не все люди одинаковы. Помните, мы учили это в детском саду. Некоторые люди могут казаться внешне счастливыми, а внутренне бороться с чем-то. У кого-то могут быть сильные физические симптомы, которые могут показаться вам худшими, а на самом деле это их лучшие проявления. Их симптомы значительно улучшились по сравнению с тем, что было раньше, но вы об этом не узнаете, верно? Потому что мы никогда не узнаем, у кого или у кого нет психического расстройства. Номер восемь. Вы слишком драматизируете? Если вы думаете, что это чересчур драматично, вам стоит посмотреть, каким я был в прошлом году. Тогда это могло бы быть для вас терминами экзистенциального кризиса. О да, так и было. Номер девять. Жизнь других людей тоже тяжела, и они теперь плачут об этом. Подобно утверждению, что у людей все гораздо хуже, чем у вас. Это утверждение, похоже, часто повторяется. Многие люди любят говорить, ты должен стать жестче и смириться с этим. Каким-то образом плач стал чем-то, что используется против других, чтобы ослабить их, хотя на самом деле это то, в чем мы часто нуждаемся. Это естественно, это очищение, это сила. И это то, в чем мы часто нуждаемся, чтобы снова построить себя. И номер десять. Вы ошибаетесь. У меня другой опыт. Некоторые люди переживают психические заболевания по-разному. Это нормально, но говорить, что чей-то опыт неправильный только потому, что он не похож на ваш собственный, почему ваш опыт является единственно правильным. Некоторые люди будут указывать на кого-то из своих знакомых, кто страдал от психического заболевания, на точки зрения, или, возможно, у них самих есть психическое расстройство. Опыт каждого человека валиден, но не думайте, что ваш опыт единственный. У каждого своя история, свой механизм преодоления, своя защита, свой спектр симптомов. Некоторые из них соответствуют определению из учебника, другие – нет. Некоторые могут быть комбинацией многих из них. Так что держитесь за свой опыт, но не признавайте чужой недействительным только потому, что он не похож на ваш собственный. Если вы сомневаетесь, возьмите на вооружение урок миссис Симон в детском саду. Все люди разные. А что из этого слышали вы? Что самое неприятное из того, что вы слышали о психических заболеваниях? Узнали ли вы что-то новое? Поделитесь с нами в комментариях ниже. Если это видео показалось вам познавательным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с теми, кому оно может пригодиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. И как всегда, Немиркины, большое супер суперспасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!